Здравствуйте, друзья! С вами Александр Санкин, тренер агентов миллионеров. Мой многоуважаемый коллега, которого я считаю лучшим тренером в мире, Тони Робинс говорит: задайте себе три вопроса. Первый: чего я хочу на самом деле? Второй вопрос: что мешает мне это получить? Третий вопрос: как я изменю свою жизнь прямо сейчас? Вот я хочу вам, друзья, подсказать ответ на третий вопрос. Если вы агент или рассматриваете для себя карьеру в сфере недвижимости, или практикующий риэлтор, я приглашаю вас, для того, чтобы выйти на новый уровень, я приглашаю вас на 25-й юбилейный поток моего флагманского курса «Агент-миллионер за 90 дней. Старт занятий 4 апреля 2019 года». Пройдите по ссылке в описании к этому ролику на лендинг курса и зарегистрируйтесь прямо сейчас, чтобы воспользоваться льготной ценой, потому что чем ближе начало обучения, тем выше будет цена. Этот курс прошли лучшие агенты России, такие как Олеся Рудакова, Светлана Улицкая, Олег Сверидов, Федя Модолеев, Сергей Чамин, Вячеслав Иванов. Вячеслав Мухин и многие-многие другие агенты-миллионеры. Запишитесь прямо сейчас. Помните, друзья, будущее принадлежит компетентным людям. Успехов вам! До встречи 4 апреля на обучении!